Вот, ребятушки, уже немножко мы приближаемся к Ялта Интурист той самой гостинице. Сейчас мы уже находимся на территории самой Ялты Интурист. Как всегда при входе на каждый пляж нас встречают кафетерии, кафе различные. С разнообразным ассортиментом товаров и услуг любой вкус людей здесь не так уж много как на предыдущих пляжах персонал сидит скучает туристов еще наверно не так уж много чтобы для них была работа опять же видим что все строится делается ремонтируется приводится в порядок Пойдем дальше, посмотрим на саму ялтуин-турист, поднимемся вверх. Ребята, прошли мы немножко поворот, саму лестницу наверх. Но посмотрите на эти виды. Как я мог их не снять, как я мог их не показать вам. Это просто не передать, это все нужно поставить своими глазами. Это все территория ялтин турист Вот такие шикарные виды отсюда открываются. Кто? Я пищу должен быть. А а, то есть я по-твоему алкоголик. А я пьющий? Нет. А -а -а. Так а один это ты кто? Я хотел тебя пошутить, сказать, что надо нам подниматься туда, вдоль забора. Да, ребята, прошли мы какие-то буквально метров 50 вверх. Я хочу вам сказать, что это прогулка не для ленивых. Здесь нужна, так сказать, специальная подготовка, потому что подниматься довольно-таки высоко и довольно-таки трудно. Утром так пробежаться пару раз туда-сюда, заменит отличную кардио-тренировку. Но ничего, мы держимся, осталось совсем немного. Где-то там уже виднеется дорожный знак, а значит там уже есть дорога, которая ведет на Ялту интурист. И вот, ребята, мы уже на финиш, на прямой, вот там, наверху, та самая ялта турист Сейчас мы попробуем еще найти к недорогу, подойти еще поближе. Но я скажу, добраться от пляжа сюда это было испытание не самое легкое. В общем, ребятки, тут такое дело. Мы посовещались. Мы подумали все-таки не двигаться. Эта дорога без пешеходного перехода без всякого, без тротуара пешеходного на самый верх. Здесь проезжают различные автомобили. И это не есть совсем самое безопасное. В общем, фактически мы дошли до самого верха. Немножко посмотрели саму Ялту и турист Преодолили это дистанция вверх И пойдем посмотрим на разваливающийся корпус В пансионате Актер В который были вложены огромнейшие деньги Тот самый, о котором я вам немножко ранее рассказывал И пойдем посмотрим вторую часть набережной Ялты